Рассмотрим строение уха человека. Оно делится на три части, наружное, среднее и внутреннее ухо. Звуковые волны через ушную раковину по слуховому каналу наружного уха попадают на барабанную перепонку и приводят ее в колебательное движение. Эти колебания с помощью трех косточек молоточка, наковальни и стремечка, находящихся в среднем ухе, передаются во внутреннее ухо. Внутреннее ухо является самой существенной частью органа слуха. Его назначение воспринимать только те колебания, которые посылает барабанная перепонка. Оно состоит из трех полукружных каналов и улитки. В улитке находится перепонка, основная мембрана, на ней расположены разветвления слухового нерва. 23500 мельчайших волокон, которые проводят слуховое раздражение в коре головного мозга.